45 Бабки, покупаем без оглядки, а не сработала. сколько их разлилось, а? Даже Боря Моисеев ест тут дразнегеев, девчонки, вы хотите трубочку у меня? Нет, завтра Бессовестные, можно не глотать, девчонки Злая шутка надо мной, он не дрожит и губы не трясутся, когда над ним смеются вот так вот у нас работает пилан. Вот там вот охрененный срез. Чуть не полметра. Так что, ребята, и ни одного знака предупреждающего, что он там есть. Летайте, ребята. Даже так при скоростном беже 60 км в час можно все там оставить. Видео.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 На дом уже километр, Казань отстает, постоянно в поиске. Все, было вам бы надо мной на охоте, ну чтоб коза была. Ой, Приехал человек, пиздец. говорит, э, нету тормозов, куда-то тормоза делись, а их просто намотало на кардан. <смех> карусель, карусель, кто-то Как Сникерс, дашь? СТУК Он боится. Вот, ушел, ага. Слушай, вообще отчаянный. Ага, еще и с руки. Вот дурачок. Вот ну, Виктор, ага, звезда. Дай лапу еще, ага. Посмотри. -ка. Я такая мокренькая сейчас побегала. Ух, набегалась так, что аж чуть-чуть вспотела. Слегка. Ну, вот так, лиганца, Ну, капельку взбрызнула.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 что бы это могло означать? Минуту на обсуждение. Все. Кто будет отвечать? Будет отвечать капитан. Мы посовещались и решили, что это членский взнос. Ответ неверный. Это хуйная зарплата. Человек попал в беду. Будем помогать. Вам помочь? Да, помоги. Сейчас вытащим. Я заметил такую вещь, вот когда нету начальника на работе, это как секс без презерватива. Все движения те же, но ощущения намного приятнее. И тут я сделал вывод. Какой? Что начальник наш Андон. Дорогой, а ты куда собираешься? На охоту. Какая на охоту сидит дома? Блядь мне мать всю жизнь говорила, вырасти, женишься, делай что хочешь, блядь. Друзья мои, то что я вам сейчас покажу, да.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 То есть я вот ударил человеку в сердце, да, и жизненную энергию хоп достал, да, и там моему и убил, да. Ну не важно, да, я показываю. Ну не буду вам, конечно, боевые вещи показывать. На сквозь там стволы пробивать и так далее. Ну так намеками покажу, конечно. То есть вот это вот ребра достаются, да. Глаза вот так вот выбиваются, понимаете? Там виски пробиваются, да, Все. Видите, вроде машина, да, машина. Что это? Телефон в машине? Вот это да! О, какую тачку встретили. Недорого. <связать> по Он еще, кстати, это. О. Ого! Это я заснял. 39 лет, у меня диплом есть. В детстве в крокодил играла? Да. Что это такое? Игра, где нужно объяснять. Без слов, короче. Без слов, да. Без слов, слова, без слов. Все, только жесты и мимика. Давай, у тебя 40 секунд, напиши меня. Поехали. Быстрее. Что, что? Вот это что непонятно? Вот это. Так. Так, ноги. такие пальцы. Слушай, ты засранка, ты прям договорилась. Показывалась ты спать на улице точно, что голова. Так, красивые ноги мои покажи. Какие ноги красивые? У меня красивые ноги. Так, а... Ты, коза. Все, короче, я тебе да говорю, есть, есть не будешь сегодня. Пошла ты бля. А когда вы ночью разжигаете костер, вот этот костер, вот эти огни, вот эти горят, искры, трещат, вот запах шашлыка. И вот там это урчит, урчит. И это вот звуки, они в тишине звуки очень тих тихие-тихие. И вот водка так льется.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 И костер такой приятно гонит, его все едать. Вот это все надо в темноте, вот так все происходить. И, и вот когда человек это, даже водку пьет, на него так все зыркают. И он этим шишелком все, все, все, все так закусывает, ну, от него жир, костер трещит все трясет. Да. Он когда вы, выпил, а потом раз, он смотрит, представляете, у него крылья. Вот такие фалширные, какая-то аура над нем, И он полетел такой, лети, а те, друзья, на него смотрят, ну нифига обалдели. Да такого полетел-то, на ничего себе на... забыл да. А я тоже сейчас так же. Вот фажер такой, на Бутылку такую, бутыль, -тарова. тем больше бутыль, тем лучше получается. А когда маленький, вот неинтересно, а вот бутыль, вот бутыль, вот из да. и с этой бутыли да, в большую кружку наливать, накипить кипить, вот, да. и вот этот костер вообще на да, все трещит, запахи, и вообще, вот, о, вот, вот, пока он летит в это время, ты должен и тоже за ним. И полетели вы все. Все-все полетели, да? Вот, да, вот так. Да.